Здравствуйте. меня зовут Олег Минаев, я живу в городе Листа, родился здесь, вырос, работаю здесь, работаю на скорой медицинской помощи, на станции скорой медицинской помощи, уже ну, почти 30 лет там работаю, ну и так параллельно занимаюсь исследованиями нашего народа. Ну, потихоньку изучал историю древнюю сначала, потом немножко сюда ближе, и вот вопрос о гражданской войне меня очень затронул, и поэтому я вот начал более углубленно этим заниматься, изучать, и очень много пробелов увидел в нашей истории, именно в истории Калмыкии, и решил вот этот пробел, ну не восполнить, а хотя бы вот что-то накопать. Ну, чисто только ну, для себя, да? Да, только для себя. Это не было таким целью, чтобы вот даже вот книгу издать, не было целью. Просто вот я составлял родословную, я спрашивал у отца, у дяди, у родственников, спрашивал, ну, все по нашему роду. Когда они рождались, вот, деды, прадеды, когда, в каком году родились, чем занимались. И вот выпало так, что мой дед, как раз-таки он воевал, гражданскую войну, и отец всегда говорил, в джунгарском полку воевал, в джунгарском полку, а вот я думаю, что за джунгарский полк, уже тогда интернет был, это было в 2007-2008 году, да, я залез в интернет, все, посмотрел, ничего не нашел путного, единственное, нашел, да, статьи Балыкова, Санжи Балыкова, вот как раз таки про джунгарский полк, одну статью, и рукописную это как она называется машинописную рукопись Джевзинова там тоже было немножко про зюнгарский полк и вот и все, такая ну, очень мало информации было в первую очередь это книга книга памяти о тех зюнгарцах которые воевали в этом полку потому что здесь представлен поименный список более двух тысяч человек, но по нашим подсчетам, таким приблизительным, в лизингарском полку вообще служило около трех тысяч. там где-то около тысячи, ну, погибло примерно в, да, в, за три года, около тысячи там да, попало в плен, в плен очень много попадало, потом некоторых расстреливали, кого-то ну, кого зачисляли в Красную армию, и вот и в тысячном составе, даже больше, чем в тысячном составе, он ушел в Крым. в Крым, да, а потом в Турцию, в эмиграцию. И вот, а здесь вот ну, 2000, 2000 с лишним. Конечно, я не знаю, мы еще найдем или нет еще имена этих участников, этих бойцов полка. Ну, мы сейчас продолжаем. В цифровом формате этот список дополняет информации персонами. И уже есть некоторые подвижки. Если здесь сейчас скажут 2120, кажется, э, участников, то сейчас на сегодняшний день мы уже нашли 2200. Уже ну, много нашли после того, как издали. Ну и, конечно, здесь э, отображен боевой путь зенгарского полка как он формировался, как он начинал свой боевой путь, где воевал, с кем воевал, э, ну и как закончил свой боевой путь в Турции, и как потом оттуда все разъезжались ну, в разные страны, в том числе и в Россию вернулись некоторые. Эту книгу мы... Э, мы э, два автора у нас в этой книге. Это Владимир Хохлов, он живет сейчас в Ростове, но у него предки тоже были в этом полку, у меня тоже вот дед был в этом полку. И вот мы вдвоем очень много информации нашли, и вот издали вот такую книгу. Книга продается в Кишкта-Белик, ну или мы вот сейчас делали презентацию, рекламу везде, там указаны телефоны. Если что, вот у нас есть еще, еще много, кто желает. Телефон я укажу, а, под, под, под, под видео, угу, угу. Ну, в общем, про знамя. Вообще, в Дзюнградском полку за все время его существования было два флага. Первый флаг – это был освещенный Бакшой Донских Калмыков Минке это был полковой стандарт, метр на метр, желтого цвета, с красной каймой и с изображением Дайчин тенгер. Ну, так как этот флаг в 2020 году он пришел непреглянный вид ну, из-за э, огня осколков пулевых вот этих отверстий все, его в крыму э, изготовили э, в новое знамя но уже с изображением о контейнер так как уже третьего калмыцкого полка уже не существовало а на третьем Калмыцком на знамени третьего го Калмыцкого полка было изображено э, изображение как раз-таки Оконтенгер. И решили сделать э, вот на новом э, знамени Сунгарского полка Оконтенгер. И сделали его немножко больше. Оно было уже длиной 2 метра и высотой 1 метр. Уже прямоугольная она была. Но она тоже была желтого цвета, э, с бахромой красной было. И также было написано 80-й Зенгарский полк. Вот здесь вот на задней обложке книги мы… здесь изображено знамя, первое знамя с изображением Дайчин Тенгер. Да. А уже второе знамя, которое изготовили в Крыму в двадцатом году, оно было прямоугольное и уже с изображением Окон Тенгер. Почти все население Калмыкии, оно все-таки было за Белую армию. Я объясню, почему. Во-первых, ну, большевики они занимались пропагандой, и они уничтожали все святое, вот, религию они уничтожали. А для калмыцкого народа религия, она на первом месте стоит. Это самое святое. Да, да. Это, это был образ жизни, это жили по нем все. И все, что связано с буддизмом, вот, с хурулами, с храмами, священнослужителями. Это было все свято. Это было, если что-то случалось, ну, допустим, там хуру разрушил кто-то, все вставали и прям поголовно, и, и старый младство вставали, и безоговорочно. Так и было в гражданскую войну. Большевики же объявляли, как Ленин сказал, религия — это опиум для народа, уничтожать всю религию. И вот калмыки, они, встали на защиту даже не Родины, а просто на защиту своей религии. А потом уже, да, Родина, дети, семьи и так далее. И вот если сейчас говорят, там, вот в основном донские калмыки там воевали, а я скажу, вот сейчас вот я, когда мы по выпуску, выпустили книгу по донским калмыкам, а мы все равно продолжаем исследования, а Уже в цифровом формате добавляем там и дополнительную информацию по списку, и по персонам дополнительную информацию. И по астраханским калмыкам, вот, по Тургудам, по Берлиюдам, по Башидербетовскому улусу Ставропольской губернии. И мы все больше убеждаемся, что все-таки все калмыки были, подавляющее большинство было за белых. И, Пер, и... Первые калмыцкие полки, красные, появились только аж в 2020 году. А где они были в 2018-2019 году? А потому что все были на стороне белой армии. И тот, кто потом те попадали в плен или были захвачены там территориально, их потом насильно создавали вот эти красные полки. И только в двадцатом году появились красные полки, калмыцкие красные полки. Чисто калмыцкие? Да, национальные а союзы. Да? А так красные, не, они вообще не воевали там. Mm. За красных они вообще не воевали. Их просто убивали, колмыков просто убивали. А потом, когда поняли, что все-таки это народ, и надо из них Какую-то национальную часть делать. Они уже к 2020 году, только к 2020, уже. То есть после получается, после уничтожения белого движения. Нет, нет, это гражданская война же была три года. 18-19, 2020 год, да. И вот в 2020 году, ну где-то в начале, где-то весной, может, 2020 года, появились первые красные полки. Вот в 2018 году их не было, в 2019 году их не было. Потому что все воевали на стороне Белой Армии. И только потом, когда уже стало много. Да, попадать в плен очень много, территориальные Калмыкию захватили уже. Здесь улусы все были под контролем советской власти. И поэтому стали создаваться, мобилизовывать молодых ребят, ну и не только молодых, там, и создавать калмыцкие полки. И вот только тогда появились. Получается, два, кстати, да, больше ста лет прошло. События, которые произошли в Царском округе, в области Войска Доскова, все-таки надо начинать с 2017 года, когда. Миролюбиво все начали во всех станицах Донской области создаваться советы рабочих казачьих депутатов. Это делалось просто и легко. Почему? Потому что закончилась Первая мировая война, и возвращались солдаты и казаки домой. Но часть казаков она уже была сагитирована на фронтах этой войны за большевистскую власть. И они, когда придя к себе домой, они стали агитировать это все. А в основном, вот, которые вот эти агитаторы, они были даже убежденными уже большевиками. Там ставшие на фронте. И вот когда они пришли, они создали во всех станицах эти советы. Эти советы стали упразднять все вот эти наделы, все паи, конфисковывать все и народу. В донских станицах, где казаки донские жили, там это было как-то проще, потому что не было там, там не было национального вопроса. Там все были, ну как казаки все были. А вот в калмыцких станицах там было немножко сложнее. Почему? Потому что уклад жизни другой, да, религия другая. И вот западные станицы стали потихоньку заселять иногороднями. И уже к 2017 году в станице Платовской проживало около 3,5 тысяч не казаков донских, а иногородних. Это русские крестьяне. Они не считались казаками. Им не давали наделы, вернее им давали наделы, но давали очень мизерно наделы. Допустим, если в Сальском округе калмыку положено, ну там, я не знаю, если в пропорциях считать там, ну допустим, 10 десятин, да, mm. вот каждому калмыку положено, а донскому казаку, в других странах, mm. там давалось в два раза меньше, 5 десятин, mm. а иногородним, русским крестьян, 10, одна да? десятина всего. Вот, Какая разница, да, почему калмыкам такие привилегии были? Потому что они занимались коневодством, коневодство было в Сальском округе, это была самая такая очень производительная, мощная такая структура. Ну, по сути а, это выдержали а, производство оружия. Да, а да, все эти лошади они поставлялись в армию, в Российскую императорскую армию. И не просто лошади, а хорошие лошади, хорошие, прям справленные, все. И очень много было конезаводов на территории царского округа. Они, они были все частные, да, но они все работали на русскую императорскую армию, на Россию. Конечно, это все продавалось, и, это, и очень много конезаводчиков было калмыков, которые ну, были, считались богатыми. А чтобы это, вот Балыков даже говорил, царский округ, Задонская степь, это конное царство, лошадиное царство, uh -huh. лошадей было там, очень много, там миллион с лишним лошадей было, uh -huh. и вот чтобы этот миллион лошадей нормально взращивать, uh -huh. все, производительность что было, нужны пастбища, и поэтому калмыкам давали такие побольше наделов, uh -huh. а, они хлебопашеством ну, занимались кое-где, да, но это не было основ, основным производством основное производство это было коневодство все-таки и поэтому вот, калмыкам каждому калмыку на дело давались большие а русские крестьяне им лишь, лишь бы попахать землю спахать а на одной десятине что ты делаешь ничего не сделаешь в основном до революции калмыки вот, которые не хотели там работать ленивые были они сдавали в аренду этим русским крестьянам и жили да, получали ренту и жили на этом и, кстати, хороший вариант очень получали, потому что, я скажу, для сравнения, самый бедный калмык в Донской области, он по сравнению с астраханскими калмыками, он был такой более-менее нормальный, у него было свое хозяйство, у него обязательно были лошади в хозяйстве, а лошадь это показатель, в астраханской губернии показатель, а в Донской области у калмыков там у всех лошади было, да, 2 три даже были, почему, потому что там, когда уходишь в армию, вам обязательно ты должен со своим конем. Это был такое, ну, закон, условие такое было, да. И, конечно, крестьяне, которые в Платовской странице уже поселились, они, их было уже половина населения. 3,5 тысячи калмыков было в Платовской и 3,5 русского иногороднего населения. Итого 7 тысяч. И, конечно, когда они поставили вот эти советы там, Стали вот это все делать, калмыкам, да, калмыкам это не понравилось, они стали бунтовать, их стали там, ну, в общем, конфликты начали создаваться. И когда пришли, вот севной поход, когда белые пришли, это уже было в начале 18 года, они все упразднили эти советы, а чтобы неповадно было, они взяли там двоих-троих, они расстреляли там самых таких главных, зачинщиков, Потому что это были бандиты, по большому счету, это были бандиты, которые так отбирали земли и приписывали кому хочешь. Ну да, закон продуманного, ну, да, посмотрите, да. бандиты, сто лет сейчас. Да, вас, да. Сейчас. Как, да. Как, как Ельцин говорил, бандиты с черными повязками, а эти бандиты с красными повязками. Mm -hmm. Ну, в общем, вот это все так сделали они. Но вот 7 тысяч населения по Санице, как управлять советом? Там было намного больше этих сотрудников этого совета. Их было около 300, mm -hmm. ну, вот я слышал такую цифру, около 300, да. но арестовали там конечно не 300 человек, а арестовали где-то порядка 50 человек, mm -hmm. самых рьяных, да. и их не расстреливать повели, а на трибунал погнали в сторону Новочеркасска. Конвоированные были, калмыки-платовцы, с Платовской станицы. Mm -hmm. Они знали этих русских всех. И Прибежали жены, дети вот этих арестованных и стали просить кого отпустите их, они вот они как преданные закону власти, они говорят, нет, мы не имеем это право, все, своевольничать, нам приказано везти, мы везем все, они их не послушались, ну, те раз, разошлись по домам, а они погнали в сторону Новочеркасска, и вот где-то э, километров 10-20 станицы, Напали. Их не, На них не напали. Они встречают офицерский отряд с этого же похода, со Степного, Ну, их тоже, это, с Белой армией тоже. Угу. И они говорят конвейерам-калмыкам, все, вы свободны, идите, мы сами их сопроводим на Новочеркасск. Угу. Ну, приказ есть приказ, все, они пошли в свою часть дислоцировавшуюся, где она там стояла. Угу. А эти офицеры, они прямо из пулемета всех расстреляли в балке прям, угу. потому что ну, они были злые, они знали, что и вот это вот весь расстрел лег, угу. подозрение все на калмыков, что это сделали калмыки, весь и сразу это с этого все началось, весь мгновенно разлетелось, в станице началась резня, угу. друг друга начали вот, калмыков вырезать начали, угу. а, потом а Платовская страница, она была как бы стратегическая такая. За нее там, она несколько раз переходила из рук в руки, это только в 18 году. Uh -huh. И вот придут красные, они начинают расстреливать, уже после этого, uh -huh. уже расстреливают уже. Придут белые, uh -huh. они расстреливают тех, да. И поэтому все вот, платусы они убегали. Uh -huh. Там и стали в этом же 18-м году, стали рушить Хуру, потому что это калмыки вот так сделали вот русское население, а мы им вот так вот сделаем. А большинство калмыков в то время находилось на фронтах еще. Угу. Которые приходили... Да, Они приходили в станицу, они, видя вот это, они уходили, уходили в степь, а там примыкали уже к отряду, который собирал, был такой э, Харунджи Эрне Буринов с Платовской станицы. Угу. И вот он к марту 18-го года, где-то 20 марта, он собрал около 650 воинов, угу. калмыков. И с этим отрядом он Именно влил... Воинов, да? Именно воинов, да. Которые, воевали, да, которые были которые... с шашками, которые были на конях. были, да. И он собрал их. и В основном это были платовские. Да. Это из 650, где-то около 500 человек, может чуть меньше 500, это были с платовской страницы. И вот он с этим отрядом примкнул к степному походу походного генерала Петра Харитоновича Попова. Он их принял. И вот с этого момента, это, кстати, вот историки, вот российские историки, которые гражданской войной занимаются, они говорят, что вот это именно событие, когда в походный отряд влилось 650 калмыков, это считается важным событием. Почему? Потому что после этого вливания в Донских станицах близ лежащих округов области войска Донского Казаки стали поднимать, восставать тоже, стали восставать, убирать вот эти все эти советы, советские, да, да, советские все, и стали собирать оружие и, собира и собирать отряды. Каждая станица стала свой отряд сколачивать. И уже это, как пример был, да? это был как пример, как толчок был, да. И когда в начале апреля, да, в начале апреля а, это к 20 марта 2018 года примкнул отряд вот этот, а через неделю в этот же отряд пришло еще 200 калмыков с Грабельской станицы. Их привел Исаул Абуша Алексеев, и они еще больше пополнили вот этот отряд. И уже они с уверенностью. Если они шли осторожно, не влезая в большие бои, так маневрировали, то после этого, когда мощнее стал, да, степной отряд мощнее стал, они уже смело шли вперед, повернули на север, к Салу, на Калмыцкой станице, и в Бурульской станице к ним примкнуло еще 150 калмыков. Вот почему говорят, э -э -э зюнгарский полк, он состоял вот в основном из Грабберской, Платовской и Бурульской станиц, под закол калмыков. Ну, э это можно сказать так, да, почему, потому что, когда он формировался. Да, и вот там было 500 человек Платовцев, там 200, 250 человек Грабберской станицы, и вот 150 с Бурульской. Да, костяк вот именно с этих станиц. А там человек 100-200, это были да, с других станиц просто. Это, конечно, мизер да, по сравнению с ними, что дали эти три станицы. Да, но с годами, э, на следующий год все равно там все калмыки уже стали, ну, в Донской области стали восставать и примыкать к этому полку. И уже как бы это не актуально стало, что вот из-за них только трех станиц этот пол состоял. Нет, он состоял из всех станиц области войска Донского, в смысле калмыцких станиц. И вот когда они, вот калмыки, вот эти 150 калмыков еще с Буруйской угу. соединились к этому отряду, они уже смело пошли. И калмыки всегда были в авангарде. Всегда. Ну, в разведке. Да, в разведке. И даже в одном, на одном зимовнике им встретился отряд красных в две тысячи шашек. Угу. И что интересно, они не побоялись, они ринулись в бой. И больше того, в этом бою они победили, они прогнали красных, отогнали, очень много порубленных там было. Это был первый бой, такой победоносный, и который вселил надежду не только калмыкам, но и донским казакам, которые были, что они все-таки победоносны, их отряд победоносный. И они начали уже полностью, они как сделали круг вот, по Сальскому округу, вернулись уже в станицу Константиновская, это первый Донской округ, это уже был конец. Конец апреля, да. Ну, середина апреля, конец апреля 18 года. И уже там, уже к этому времени все донские станицы восстали и уже делали свои отряды, создавали свои отряды. И уже с этого момента стала создаваться донская армия. И вот тогда-то пришло разрешение к калмыкам, наверное, вот, как они воевали в степном походе и за заслуги эти mm -hmm. разрешили создать свою национальную часть. Mm -hmm. И это вот оказался джунгарский пол. Сначала он не был в 80-м, он просто, это потом, да, дали номер присвоили в 80 е это в сентябре 18-го года. А два месяца он назывался как от джунгарский, да, ему сразу дали название. Mm -hmm. Почему джунгарский? Потому что, вот я же говорил, что калмыки вот, до революции, они хорошо помнили победы, и Чингисхана, и джунгарского ханства, угу. они знали, что это были тогда великие победы. Тогда были зунгары, да, и были. Да, да, да, И вот они поэтому и назвали свой полк джунгарским, чтобы он был победоносным. В станице Константиновской формируется вот этот полк, и он насчитывает около 1000-1100 шашек. Угу. И, и в нем было сначала три сотни, которые составляли вот именно платовские и Грабберский. А в четвертой сотни там были, да, Брульская, там, ну и еще там, которые с других еще. И вот, когда они создали этот полк, это они их, их сразу кидают уже в июне, не в мае, они формировались, да, и вот в начале июня их кидают на в районе большой Орловки там бои. В общем, на, на помощь, так сказать, этим советам Красная армия кинула войска, чтобы восстановить эти все советы, ну, а тут же все уже восстали, уже все собрали, все, уже очень много полков, Донская армия полностью уже сформировалась параллельно, не только полки формировались, но и вся армия это формировалась, и уже тогда стали очищать царский округ от красных полков, это очищение продлевалось до осени, и вот к осени Весь сальский округ и вообще даже пол больше половины области войск Донского, она была очищена от красных. Да. И полностью контролировалась белая армия. И к осени даже они подошли к границам Астраханской губернии, вот джунгарский полк именно. И вот так как они хорошо воевали, у них было слабое место э на стыке флангов армии Деникина и Краснова. Это, это был район Большой Зербитовского Улуса, как раз таки, вот я Яшалта, угу. и из унгарской полки кидает туда. Он входит туда, в сальский отряд генерала Золотарева. Генерал Золотарев, кстати, был этнический кореец, угу. настоящее имя его Ким Иншу. Он был за белой армию, да, он еще попал в плен в русско-японскую, попал в плен к японцам, а наши его... Войска освободили, да, и он присоединился к нашим войскам и стал воевать на стороне российской армии, освобождал свою родину, Корею. И когда война закончилась, он приехал, приехал в Санкт-Петербург, чтобы повысить свое образование военное. Что у него получилось? Он в Первомировой участвовал в войне, тоже за российскую императорскую армию, дослужился до полковника. И вот в 18 году ему присвоили звание генерал-майора. И он там командовал сальским отрядом, и что интересно, у него конвой был из калмыков, он специально брал из калмыков. Когда конвой калмыки, тогда спокойно, все спокойно. Это, кстати, тогда был дань моде, что ли, это Краснов у него был конвой с полусотни калмыков, Мамонтов Константин Константинович, тоже генерал-лейтенант, он тоже у него конвой был. Он даже ее назвал Летучая бригада Калмыков своей. Когда знаменитый Мамотовский рейд они прошли, калмыки всегда были в авангарде. И вот когда Мамотов ехал встречаться с Шкуро, он прям специально взял в конвоиры в свой конвой, лично Калмыков взял и представил, как самый боевой пол. Во все города, говорит, этот пол заходил первым, в Тамбов. В Козлов, в Елец, в Липецк, вот во время Мамонтовской рейда калмыки всегда первые заходили. Ну а почему первые, это понятно, они всегда были в авангарде, поэтому там даже вот в этой книге, и даже я тут нашел я отрывки из книг рейд 4 корпуса Мамонтова, и там прямо описано было, как калмыки заходили первыми, и в Тамбов заходили. При отступлении, при всеобщем отступлении Белой Армии Зюнгарскому полку, конечно, тоже приходилось отступать. Но при отступлении Белой Армии также Зюнгарский полк всегда был в арьергарде. Он всегда он прикрывал всегда отход. Да. А вот русские офицеры, они очень часто как бы не жаловались, а просто говорили вот вслух, мысли вслух говорили почему Зюнгарский полк один? И вот один из генералов, он прям сказал, четко сказал, если бы таких полков, как в было бы 10, еще неизвестно кто бы выиграл в гражданской войне, а если бы их было бы 20, то точно победа была бы за нами, вот такие слова говорили, это генералы Белой армии говорили про Зенгарский Люди, полк, которые... Да, которые воочию видели, как он воюет. И, кстати, вот когда в Ариргаде, когда отходил, отходила Белая армия и Зенгарский полк прикрывал, вот там в книге Кони и поход», Походы и кони Раковского там написано, что описан случай, когда переправу стоят, охраняют калмыки, и все переходят потихоньку. И тут внезапно красная конница подступила и начала рубить уже прям последних. Развернулись там, тачанка развернулась, и пулеметом стала всех прям сечь. На переправе паника. Все, вот, ну как в одну Три эту, да. Одну да, и паника, все это, сбились все в кучу, генералы, офицеры там, кони, <свят> да, и только калмыки спокойно все встали и стали прям ожесточенно прям отстреливаться, все, отбивать эту атаку, и там вот это рассказывает Харунжи, калмык, на лошади все скакал туда-сюда, и плеткой показывал в сторону пулемет, и командовал на калмыцком языке, и они прям этот, винтовочными выстрелами, они прям утихомирили этого, Пулеметчик? этого пулеметчика, да, и все, и все спокойно стали опять это, и дальше прошли еще. И он сказал, только калмыки спасли положение при переправе. Скажу сразу, что вот у зенгарского полка практически не было поражения. За все время вот, гражданской войны, за три года не было поражений Единственное, были, да, неудачные бои были. Да, потом один бой даже был, но ну он был не проигран, а просто панически они не испугались, а была сумятица. И когда их стали расстреливать прям вплоть, в упор, несколько красноармейцев, кстати, всего. Первые ряды стали отходить и создалась немножко паника. Но это я не считаю бой, потом, конечно, все восстановилось, они все поняли, окружили, оказалось, там всего шесть там красноармейцев было но это я не считаю это боем самую стойкость они показали на Черноморском побережье кстати там было два полка наших калмыцких, третий калмыцкий и 80-й зюнгарский 80-й зюнгарский он вот в Адлере стоял, все части белой армии бросали оружие патроны, лишь бы сесть на пароход убегали частей вооруженных не было практически был единственный вооруженный только зюнгарский полк больше того, он даже собирал патроны, винтовки и они раздавали там равномерно, по всем сотням. Uh -huh. То есть они не отходили, они да. знали, что они будут да. и они видя, потому что там были женщины, дети. Да, да, и видя это другие части, они прям вот ну, с умилением смотрели на это uh -huh. и думали, да, вот до, до чего калмыки молодцы, что вот до конца. Они знают, они знают, что они погибнут, а все равно они стоят спокойные. А это спокойствие передавалось от командира полка Тепкина, вот как раз говорил Он в любой ситуации был хладнокровным и спокойным. Даже если ситуация была критическая, он все равно сохранял спокойствие и хладнокровие. И при, всегда принимал правильные решения. Был хороший тактик, стратег был хороший. Он. И, и как, как командир он тоже был очень хороший. И вот когда все войска вот эти сели уже на пароход, Красная армия уже подступает, и надо было заслоном выставить. Угу. И он сказал так, командир второй сотни, тот, говорит, честь отдал, я, говорит, на заслон. Молча вся сотня повернулась и поскакала в сторону красных. Они знали, что, что они идут на смерть. Они знали, что они погибнут. И вся сотня, возможно, погибнет. Но они все равно молча, все послушались и пошли. Командир Тевкин что делает? Сажает весь пол последним на пароход. Остается, спускает баркас, и он стоит баркас, или два баркаса, ну, в общем, для этой сотни. И он ждет. И караул никого не подпускает. Знает, что он, сейчас Калмыки сюда придут, с оружием придут. Сотня осталась вся жива. Заслонила, заслон поставила, ним задержали красных, вернулись, сели на баркас и сели на пароход. Вот так. проявили стойкость. И когда при, приплыли они в Крым, угу. все части были без оружия. Потому что все побросали. Все побросали, да. А надо парадировать, парадом проходить. Врангель встречал прибывшие войска угу. с Черноморского побережья Кавказа. Но так как был вооруженный полк, только зенгарский полк, вот, вот он, он и первым шел в параде прибывших войск. Весь вооруженный, с флагом, со, со знаменем со своим полковым. И во главе с командиром Тепкиным. Но это был не 80-й это был Третий Калмыцкий да, полк. Да, он был брошен. Хочу сказать, что командир полка Слюсарев, он бросил полк, забрал знамя, на котором было изображено оконтенгер, и этим знаменем прикрылся при проходе на пароход. Его не пускали на пароход. Но он показал знамя, у меня полковое знамя, его сразу пропустили. А сам Покс остался на на заслоне. Командиром полка тогда заменил э, Абушинов, Басан Иванович, Исаул. Он ком э, командовал этим полком во время последнего боя третьего калмыцкого. Их оставалось там порядка около 300 человек. Это было где-то 2-3 ну, сотни, наверное, это было. И вот когда уже все сели на пароход, уже стало всем известно, что эти, этот полк все окружили полностью. Вот это, уже уничтожать, им предложили, сдавайтесь, мы все равно вас сейчас всех порубаем, Чего вы там это хотите? А так мы вас оставим в живых всех. Нет, они, они так не говорили, они сказали, мы вас всех в живых оставим, ну с условием, что будете воевать в нашей армии, все. Если в живых оставят, почему тогда это? Уже не за кого воевать, уже никого нету на берегов, все пароходы ушли, они сложили оружие. И тут Красное командование, там, кажется, щёрст был, начдив, я вот не помню сейчас, он обманул вот этих калмыков. И в назидание, в наказание как бы, каждого второго стали рубить. И вот из 300 в живых осталось 150 человек, около 150 человек. Их всех кидают, зачисляют в Красную армию, да, и кидают на Польский фронт. Там с Польшей они воевали еще. Но во время боев с Польшей больше ста калмыков, ну, там, может быть, 110-120, не знаю сколько, они перешли на сторону поляков, эти же вот бойцы третьего калмыцкого полка, они перешли. Ну, они потому что понимали, что тут уже надо да, до конца да, идти, да. драться, и они уже, будучи перешли, когда э, на сторону поляков в польской армии воевала несколько дивизий э, казачьих. На, ну, наши донские казаки там были. И они, в... В... Нет, они да, они там вошли э, в полк Духопельникова. Угу. И там они в пятой сотне, кажется, были, все там калмыки были. Угу. И вот они воевали за польскую армию, и даже. Вот Леон Монтуков такой был, калмык. Он даже получил валичный крест польский за, за отвагу, за смелость. И они победили, поляки там победили, оставили свои границы и красные ушли. А поляки, которые вот этим, куда деваться этим калмыкам, ну и носким казакам, они все в эмиграции остались в Польше. В Польше остались, а поляки они же, ну какие, они не любят. Для них вот главное в Польше, чтобы жили одни поляки, все. И они поставили вот этих всех иммигрантов в такие условия, что они были вынуждены все уехать из Польши, но уезжали в Югославию, Чехословакию и во Францию. И вот наши калмыки тоже, вот, они тоже в основном уехали в другие страны, но некоторые э, все-таки вернулись в Россию. Вот, я знаю несколько человек, может их больше было, конечно, они вернулись в Россию обратно, и большинство им ничего не было. Вот мне рассказывали в Городовиковске, старики рассказывали, один рассказывал, что вот у него дед был в джунгарском полку служил, и он рассказывал, как джунгарский полк воевал, говорит, как вот Чингисхан воевал в свое время, так и, тоже такая тактика была, посылает сотню вперед красным, а там стоит дивизия или бригада, ну или пол, там, хоть, хоть кто, они вот так разворачиваются, бегают, привлекают их и начинают отступать. Те видят, что их мало, ну сотни всего, начинают за, за ним, они начинают их растягивать. Растягивают, растягивают. И потом за условленный курган или там в балку, раз все туда ныряют, заскакивают. А там стоят шесть тачанок готовых. И вот вся вот эта конница красная вылетает из-за бугра или кургана. И их прямо начинают все расстреливать. Конечно, это неожиданно для них все. И очень много убитых, раненых сразу. И уже они начинают отходить. И тут уже с флангов, сбоку, со всех сторон уже в настоящую лаву уже идут, в атаку. И уже порублены, уже намного поредевшие ряды, уже и уже так порублены. Чингисхан такую тактику применял. но Только тогда были луки-стрелы когда они растягивали, потом с флангов их атаковали. Венгарский полк участвовал в боях со стальной дивизией Жлоба, так называемая стальная дивизия, она была. Там было на стороне Красных было 25 тысяч штыков, это пехота, и 12 с половиной тысяч шашек, это, это кавалерия. Это вот какое громадное. А против него был выставлен только Донской корпус. Но, правда, еще было 5 аэропланов с пуленотами. Угу. И что интересно, Корниловский полк ударил по ним, но, видать, слишком не рассчитал силы. Их захлебнулось атака, когда они стали отступать. И он за ними, вот этот весь корпус жлобы, погнался за этим Корниловской дивизией. Вот эта вся... Армада, она не может вот одновременно двигаться, да, и поэтому она вот так как растянулась, и тут вылетели вот эти пять аэропланов, стали строчить из пулемета все так, и сбоку вылетел наш Женгарский полк, там, конечно, были еще донские полки, но Женгарский полк, он до того влетел в такую гущу массу в массу вот эту, что... Сами казаки, офицеры командования Донского корпуса, они сразу сказали, джунгарский полк в этом бою внес очень большую лепту, самую большую лепту в этом бою. Они тоже растянутые вот эти войска, рубали вот так вот всех подряд. И в этом бою было захвачено 11 тысяч пленных. Там сам корпус Донской, он имел где-то 8 тысяч, где-то примерно, может быть, 7 до 6 тысяч. А захватили в плен 11 тысяч. Вот, 60 орудий захватили. Это, mm -hmm. и, и что самое интересное, самое интересное, полк в этом бою, у них не было седел. Mm -hmm. Они что делали? Они брали мешок, набивали соломы, завязывали на лошадь и на этих мешках атаковали. Воевали на вот этих мешках. Mm -hmm. и, и, и когда они вот этот, вот этот бой все закончился, все. Они полностью, Они полностью оснастили своих лошадей, обмунирование все. И за вот этот бой Врангель джингарскому полку вручил такую награду, как георгиевские серебряные трубы. Эта награда она дается подразделениям ну, полкам за какие-то особые какие-то да, такие успехи в боях, за боевые действия. И вот он им вручил. А само командование, там, кстати, они в плен чуть не взяли жлобу, самого Жлобу, но он спасся на автомобиле. Ну, уехал, быстро уехал, поэтому спасся. А его конь достался вот как раз таки вот, и, ну, донским казакам. И офицеры командования Донского корпуса, она прям, этот конь, он был белого цвета, такой хороший конь, какой-то породистый. И полностью сбруя была из серебра. И они этого коня подарили унгарскому полку за то, что вот они вот эту такую большую лепту внесли. А уже калмыки в полку, они его подарили командиру шестой сотни Доржи Ивановичу Ремелеву. Потому что он как бы в этом бою самый большой. Это вообще была такая вот очень Боже операция. Опыт, большой огромный опыт. Многолетних, так, многовековых, получается, да, да. загонных облавных охот. Да, так? да, да. Я да. тоже так думаю, это же было как это, вот. Чтобы вот это все контролировать, сон да. двигнется как единое, это же да. Да. И, И еще главное, да. на мешках солом. Ну да. А те были нормальные эти. А еще один случай тоже был. Но это уже в Мамонтовском рейде, это уже в 2019 году, в сентябре, в августе 2019 года. Тогда Зюнгарский полк участвовал в этом мамонтовском рейде. Там было всего около 9000 шашек. Было три дивизии. Вообще это был четвертый корпус мамонтова. И вот мамонтов этот Зюнгарский полк держал всегда у себя возле себя. Первым они входили в города, все. И вот в этом рейде этим корпусом было уничтожено пять больших узловых станции, железнодорожных станций. Это Тамбов, Козлов, Елец, Грязи, Косторное. И там все, какие поезда, все вагоны были взорваны. Все склады продовольственные были разданы мирному населению. Интендантское имущество, все было разделено между собой. Оружие тоже. Было захвачено 5 бронепоездов, из которых 2 Мамотов использовал. В плен было захвачено, ты не представляешь, 80 тысяч человек. 9 тысяч человек, ну, Тумен, да, вот считает, да? 80 тысяч мобилизованных Красной Армии они взяли в плен. И они им говорят так, мы вас не будем нигде держать, идите домой. А они, мы не хотим домой идти. вот, Почему? Нас расстреляют, говорят, ну тогда идите куда хотите, вы нам не нужны. Единственное, они из них сделали тульскую пешую дивизию из трех тысяч штыков, да. Она пешая была, потому что лошадей не было у них, ну 3 тысячи ладно. А куда 77 тысяч девать? И вот этот хвост весь вот из 70 тысяч, да, он за ними вот так плелся. И конечно мешал, и мобильности лишал, и маневренности лишал, ну мешал в общем. И что они, они придумали, что командование этот Мамонтова, они взяли каждому солдату, вот этому написали в справку, захвачен в плен такого-то и освобожден, отпущен домой, все. Каждому раздали, после этого, да, они разошлись, они боялись, да, что их расстреляют, а так, то, что увидишь, вот справка, я попал в плен, все, и они меня отпустили, все, и они ничего не сделают, конечно, структура полка, вот как она не по военному подразделению, как она подразделялась там взвода, сотни, но про это я тоже скажу. Вообще сам полк он состоял сначала из четырех сотен, потом к 20 году там в каждой сотне было по 230-240 человек. Вот. А к 20 году их стало 6 сотен. Также тоже где-то по 200 человек примерно. И вот Каждая сотня, она делилась на полусотню, на две полусотни. И в каждой полусотне было три взвода. Это значит, в одной сотне это шесть взводов. Да, шесть взводов. Но что интересно, сотни вообще полк, по чингисхановскому принципу он состоял. В одном взводе были с одного хатона. В одной полусотне были с одной станицы. И вот, вот так вот, чтобы если кто-то отступил, ему было стыдно перед своими однохотонцами или родственниками. Потому что родственников очень много было. Братья там, племянники, братья, дядьки, стану, так, даже и отец и, с сыном и, даже были, да, вот так вот, да. И вот, вот такая была эта структура. Я вот заметил, что вот в сотнях прям в первой сотни были Грабьев, во второй сотни тоже Грабьевски были, в третьей были Платовские уже, в четвертой сотни были вот с остальных станиц, но они все компактно были. В каждой полусотни в одной странице, в каждом взвод с одной станицы, Они все друг друга знали. И вот, может быть, этим тоже предопределялся вот эти, успех в сражениях, в боях. Вот это тоже интересно. Это я недавно заметил. Я еще хочу сказать про зюнгарский полк. Вот, вот, вообще, ком белое, командование Белой армии, она считала зюнгарский полк, да, тоже она считала его боевым полком. И вот что интересно, когда, где бы ни был зюнгарский полк, там было спокойствие. И командование было спокойно. И когда в Сальском округе, где в вот станице калмыцкой, находился зюнгарский полк, там тоже было спокойствие. Все, джунгарский полк пошел, все, спокойная жизнь началась. Вот он приносил всегда спокойствие и защиту. Всегда был защитником. А еще белое командование, она про джунгарский полк говорила, что самый надежный полк, самый верный полк, верные присяги полк, самый боевой, самый отважный и самый стойкий. Насчет стойкости был пример в феврале 2020 года, когда э, Зюнгарский пол входил в корпус Павлова, 4-й донской корпус, и так получилось, что весь корпус заночевал в степи. Они не смогли в станицу прийти, потому что там красные были, их выбили оттуда. И им пришлось заночевать в степи. Само собой, нет деревьев, нет, дров нету, костров не разводились костры а был 20-градусный мороз четвертый корпус насчитывал около 4000 казаков и после этой после одной ночи вот этой 20 градусной которая была на этом поле осталось около тысяч трупов ни и ни одного калмыка да потому что они всю ночь танцевали грелись пели мясо не пожаришь, они ели сырое мясо, сырое мясо, а если кто-то засыпал или кто-то, они его толкали и кричали там, не спи замерзнешь, может быть от этого пошла вот так вот, не спи замерзнешь, вот они толкали и все, в полку было только обмерзших около 50 человек, и то это были офицеры донские казаки, русские, а среди калмыков вообще, ну с десяток может что-то отморозили там и все. А трупов вообще не было погибших замерзших наспех не было ни одного это, это, это говорит о силе именно народа да и стойкости даже к природным таким вот этим ну, э, тяготам но я хочу сказать что в, в первую мировую войну порядка 600 калмыков получили эти Георгиевские кресты но так как они давались по степеням сначала четвертая степень потом третья вторая и Первое. Соответственно, за четыре подвига надо таких совершить, которые по статуту было положено давать вот этот Георгиевский крест. Полный Георгиевских кавалеров в Первую мировой официально считается двое только. Один это Нусхаев Федор, Оренбургский калмык, а, Уральский калмык. Второй это Урхусов Василий Растович, это уже Донской калмык. Вот они официально полные кавалеры, да. Есть фотографии Первую. в Первую а мировую войну. То есть больше нет? Нет, а сейчас я скажу еще, добавлю. В общем, а полные бантисты, они есть. Но дело в чем, во время гражданской войны, когда гражданская война началась, атаман Краснов, он во время боев в гражданскую войну, он сохранил все эти ордена императорские. И это было только в области войск в Донском. В других регионах ордена, медали никому не давались. А вот кто был в Донской армии, тем давались за гражданскую войну. И я даже знаю, что некоторые калмыки получали Георгийский крест именно в гражданскую войну. После Первой мировой есть такой Джувинов Цирен. У него после Первой мировой было три креста. А после гражданской у него уже было четыре. Но ну, четвертый крест, по всей видимости, он получил в гражданскую войну. Потом был... Три креста было у Шарапова, Андрея Поляковича. Он тоже получил четвертый крест в гражданскую войну. Потому что его братишка, Сяди Полякович, он вернулся в Россию. И вот его родственники... Внуки уже, да, они утверждают, да, он говорил, что у его брата было четыре креста, он лично видел. А официально, после Первой мировой, у него три креста. Это значит, что четвертый крест он получил гражданскую войну. Да. Потом был упомянут такой Гулер Норминов, тоже полный бантист. Ну, полный бантист, это значит, все четыре креста у него, да. Опять же, нигде нету, не зафиксировано в архивах. А вот воспоминания, да, но, ну, видать, тоже, наверное, гражданскую войну получил. Ну, получается, в архивах не пишут, да, за кавалеры, за гражданскую войну, да. Да, ну только известно про двух. <связывающие> а про гражданскую войну. Нет, есть документы, <связывающие> когда в гражданскую войну вручают крест. <связывающие> есть такие даже одному калмыку, мне прислали документы, когда где-то в 19-м году, что ли, ему крест вручили. Было три, три резни больших. Калмыцких обозов мирного населения. Это в Лопанке, в Краснодаре и вот как раз на побережье Черноморском. Там очень прям вырезали всех подряд детей, женщин, стариков, всех вырезали, да. И, именно конечно, по национальному признаку. Именно по национальному признаку, да. И вот, конечно, в виде все вот это, ну, у любого человека, не просто даже который к этой национальности принадлежит, им был Кирсан или Лужина, который застрелился. Даже ну, русский посмотрит, это вообще ужас, это ужас, что творилось. Это трагедия очень большая была. И поэтому, может быть, это и правда, что он да, застрелился в Ну, я скажу сразу, верно, написал, что я калмык. Почему? Потому что э -э калмыки они только в России живут, правильно же? Те калмыки, которые живут в Киргизии, ну это Особый случай, во-первых, они мусульмане, во-первых. Во-вторых, они здесь, в Калмыкии, никогда не были, на Волге. Они не были. Их предки не были никогда. Они пришли в Джунгарии. Просто их почему, почему вот, ну, это, вот я с этой версией тоже придерживаюсь, почему Калмыком называют халмут, ну, Калмыки, да. От, от слова халмут. А Халим на древнемонгольском, на древнемонгольском, не современном, означает то, что вылилось лишняя из чаши, вот когда ты наливаешь в чашу, что-то вылилось, она выливается не в одну сторону, там, на запад, она же в разные стороны. И поэтому вот на теньшане остались, которые вышли из джунгари, калмыки, сарт калмыки, которые в Среднюю Азию ушли, калмыки, на запад, в Россию ушли, калмыки, халимгут, общее слово халимгут. Просто казахи, вот почему вот все говорят, о, это нам казахи придумали кличку. Я не думаю, Салмак, что... Да? Калмак, да. да. А я так считаю, что это просто тюркский язык и монгольский. Он Очень много слов одинаковых. И у них, да, есть слово калмак, это отделившийся. Ну, это то же самое, в принципе. Принцип, Принцип, в принципе смысл это... другой. Да, это смысл очень... Чуть... Самых... Да, да, да. Ты да, же да. не можешь говорить, вот так вот да. чашка да. делай, да. а вода чай, именно чай. Ничего да. -то другое. Только чай можно саморазвить. Да, да, да. да, да. А, да. а вот... У казахов, у них нет буквы «Х», они вместо «Х» говорят «К», поэтому они, хальмык, они не могут сказать, они говорят «Халмак», они говорят, да. Так они и русским это передалось, халмак, но они просто халмык, потому что мы говорим «Хальмык», ну, как бы, да, они калмык тогда написали, и все. Когда мы пришли в Россию, это, ну, в 1608 там, восьмом году, как ну, здесь остались, мы стали калмыками. Нет нигде такого народа калмыки. Да, но мы-то знаем, что мы айраты, что мы монгольского народа тоже, да. И, но мы уже сколько прославляли свое имя калмыцкое, да, что мы калмыки, во всех войнах сколько, да. Нас боятся, как калмыков. Нас знают, как калмыков. Мой дед был калмык, отец калмык мой, прадед был калмык. Почему я должен называться ну, там, монголом или айратом? Да, я айрат, да, я монгол. Основу знаешь, Основу, да. Редки мои, да, да. да. Но. Это, это... как Арван. Да. Да, вот калмыцкий арван. Да, любой род, любой народ, он, как сказать, Dr. подлежит, подлежит э, э, э, это, как эволюции. Uh -huh. Рождаются новые рода. Да новые народы, там, да, названия новых родов. Так же так и тут. И тем более, что сколько 400 лет наши предки, вос... наше имя калмыцкое, да, как... вас прославили. И нас знают как калмыков. И мы не даром сюда пришли, на, вот сюда на Волгу, калмыки пришли, между христианским и мусульманским миром. У нас есть какая-то миссия, которую мы, я так думаю, еще не выполнили. Она нас ждет впереди. И это особая миссия. Недаром мы здесь остались, недаром здесь засвели лотосы на Каспийском море в Дельте Волги. Это не просто так, все не просто так. И поэтому я буду писаться в Калмык. Если я поеду, поеду в Америку там, или во Францию и скажу, а вот ты кто? Я был Калмык. А, Калмыки, да, они воевали, они воины сильные, да. А если я скажу монгол, они скажут, а Чингисхан. Это, а если я скажу Айрат, ну, вряд ли они скажут, что джунгарское ханство, там, они знают. А вот уже калмык, он более воинственный, более... Даже сейчас вот в интернете там, да, там, в пятерку воинственных народов калмыки вошли. Не айраты, не монголы, а вот именно калмыки. А если вот кто-то говорит, допустим, ну, вот как ты слышал, наверное, да это нам казахи кличку дали. Но этому есть объяснение. Это просто они кричат так, а зачем этим казахам уподобляться и верить им, и потакать им, что да, нам надо переименоваться. Да нет, надо наоборот стучать. Какую кличку вы нам дали? Калмак? Это наше самоназвание. Вы просто букву Х не можете выговаривать, и все. Поэтому у нас калмаками называете. А так мы Халмак, халмбуд. Всегда надо смотреть в корень, смотреть самоназвание народа. А самоназвание народа какое? Халм, Халмгуд, да, да. Халмбуд, да, да, и все. И чеченцы же Да, чеченцы же тоже, они же, как по-чеченски там нохче, они же говорят, uh -huh. они ногчи, а русские их называют чеченцами. Ничего нормально. Так же немцев. Они сами же, не немцы с немцами, они дочь. Uh -huh. ну, сами себя называют, А мы их называем немцами, да, ну и что? Пускай... Пускай... Они же не говорят, что чего нам кличку дали немцы. Ну это не кличка. Uh -huh. <laughs> так и тут тоже это не кличка. Ну, я считаю, что калмыцкий народ сильный народ, он не раз возрождался из пепла и сейчас тоже возродится, я думаю так. И Что хорошо, у калмыков есть эпос Джангар. Эпос, я считаю, это душа народа, а он у нас героический, значит и душа у нас героическая у калмыцкого народа. И я считаю, каждый калмык должен это знать и должен себя вести как воин. Вот сколько калмыков, столько и воинов. И тогда победа будет за нами. И тогда будет у нас и прекрасное будущее, и расцвет калмыки будет. Все будет. Просто надо немножко понять, что мы калмыки, и надо гордиться этим. И у нас все получится.